Так, товарищ Никита, вы были достаточно ответственным человеком при жизни, и мне порекомендовали вас как надежную персону. Объясняю суть. Вы теперь контролируете баланс между разными мирами. Находятся энтузиасты, которые, едва прознав про такое, любят скакать из мира в мир и устраивать лютый кавардак. Мы модераторы. И этот кавардак должны предотвращать, чтобы один мир не пересекался с другим. Окей? Хорошо, осмотритесь пока. Никита, ты ничего не делал? Тогда почему на красной площади в измерении 16d теперь это? Ну, быстро исправил. Ты серьезно? Это называется исправил. Быстро вернулся на свои места. Да, это не дело. Хотя вроде никаких проблем больше нету, Серджио. <смех> ты там совсем а? Почему вместо решения проблем ты их только создаешь? Я не создаю, клянусь. Тогда какого В измерении 36С появились летающие сосиски из 56F. А ну быстро забирай стажура и машь решать проблемы. И еще. В 16D убери живую крапиву, акулу призрака, ведьму лесбиянку и отремонтируй ту колокольню, которая ведет в 93е. И на самый, самый смак. Останови уже того придурка с видеокамерой, который про это все снял фильмы. Пока все, потом можешь отдыхать. Вот видишь, Никитосик, как все сложно. Еще скоро новый гост выпустят. И придется все эти измерения по новой переименовывать. Давай пошли. У нас много работы.